приветствую вас друзья сегодня мы поговорим о коридоре затмения, которое произойдет период 14 ноября по 4 декабря Оно затронет ось телец скорпион если телец отвечает за материальные ресурсы, которые он умеет создавать, то Скорпион умеет управлять этими ресурсами, преобразовывать их. Первый учит зарабатывать, а второй учит трансформировать то, что этому мешает. Телец верит в то, что можно потрогать, а Скорпион учит, веря в то, что мы не можем видеть. Учитывая то, что это затмение будет происходить на достаточно сложных Аспектах. Можно говорить, что многие могут почувствовать себя как физически, так и психически не очень хорошо, поэтому следует уделить внимание себе, не спешить, ни с какими выводами, ни с какими резкими действиями. Очень важно в этот период оставаться на плаву, поскольку все равно все, что должно свершиться, оно произойдет. Даже без нашего прямого участия. Лунное затмение, которое произойдет 19 ноября, оно направлено на то, чтобы избавиться от чего-то ненужного, лишнего и открыть двери новому тому, что придет уже на солнечное затмение. На первый план будут выходить большие аппетиты и амбиции, желание достичь чего-то большего. Также это затмение активизирует точку врагов и друзей. И станет понятно, кто вам по-настоящему друг, а кто нет. Очень важно в этот период усмирить свои материальные амбиции и задуматься над своим духовным ростом. Заниматься благотворительностью, помогать своим близким. Также важно помнить, что... В время коридора затмений закладывается фундамент событий на с 18,5 лет. То есть, как мы его проживем, с какими чувствами, с какими поступками. Такими будут последствия на ближайшие года. Очень важно не принимать никаких решительных действий до 4 декабря. Поскольку очень часто именно в этот период наши решения зависят от наших эмоций бывают поспешными и не до конца продуманными. Все встречи не случайны, обращайте внимание, какие люди вам встречаются на пути. Слушайте свою интуицию, именно она будет вам подсказывать правильный выход из любых создавшихся ситуаций. Постарайтесь соблюдать спокойствие и стать простым наблюдателем за всем происходящим. Если от чего-то придется отказаться, сделайте это. А вот активничать уже начинайте после 4 декабря, когда произойдет солнечное затмение. Солнечные затмения всегда нам позволяют открыть двери во что-то новое, увидеть новые возможности, строить новые планы и воплощать их в жизнь. Если Луна направлена на себя, на внутренние эмоции и переживания, то Солнце уже на внешнюю реализацию в социуме. Солнечное затмение 4 декабря будет связано со знаком Зодиака Стрелец и будет ориентировано на дальние поездки, путешествия, дальние коммуникации, дальние связи, высшее образование, философию, веру, духовность, дружбу и творчество. Эти затмения максимально коснутся тех, у кого находятся личные планеты, таких знак Зодиака, как Телец, Стрелец, Близнецы и Скорпион. Важно понимать, что в коридоре затмений слетает ненужная шелуха и остается лишь настоящая и ценная. Очень важно отпускать все, что уходит, и открывать двери новому. Именно для этого нам важны и нужны эти непростые периоды. Ну а сейчас мы посмотрим, как это затмение проиграется в жизни каждого представителя знака Зодиака. Итак, друзья, давайте начнем по порядку. Со знака Зодиака Овен. Для вас, Овны, затмение будет затрагивать второй дом ценностей и Восьмой дом чужих ценностей, ценностей вашего партнера. Также этот дом связан с опасными ситуациями. Также он касается еще и дома секса, а также еще и эзотерических тем. Судя по напряжению, которое здесь будет создаваться, от урана к Марсу, можно предполагать, что в этот период вы будете склонны к импульсивным материальным тратам, также будьте очень внимательны к своим финансам, чтобы их не потерять. Берегите свои кошельки и другие личные ресурсы. А может быть, кто-то из вас узнает, что тот человек, на которого он надеялся, которому он верил, может быть не такой уж и честный. Возможно, узнает о каких-то неприятных поступках в отношении вас. Ищите поддержку в ваших покровителях. Они у вас тоже есть. Благоприятный аспект от Венеры, которая находится в доме ваших главных целей, обязательно вас поддержит. Это может быть ваш партнер по браку, партнер по бизнесу. Это может быть просто очень близкий человек к вам. Возможно, вы и не думали о нем так хорошо, каким он есть на самом деле. Этот человек вас поддержит. Но, судя по Венере, это может быть женщина. Этот человек не даст вам упасть и поможет выйти из сложной ситуации победителем. Телец. У вас будет активно ОС, ваш первый и седьмой дом партнерства. Возможно, какое-то неожиданное агрессивное поведение вашего партнера вынудит вас к неожиданным импульсивным действиям, которые могут иметь необратимые последствия для вашего партнера, вплоть до разрыва. Ваша поддержка и успокоение в духовности, в в каких-то делах, связанных за границей, с дальними поездками, путешествиями. Возможно, где-то далеко есть человек, который вам поможет, который вас поймет и поддержит. Благоприятно служится ситуация для вкладов за границу, для получения высшего образования, для оформления юридических документов ваш верный курс имеет дальний прицел. Это ваша подсказка. Близнецы. У вас будет затронута ось 12-6 дома. Это тема работы, это тема иммиграции и здоровья. Обратите, пожалуйста, на эти темы самое пристальное внимание. Учитывая, что сейчас в вашем символическом первом доме находится лилит. Она лишает немного ясности, понимания того, что происходит на самом деле вокруг. Поэтому, наверное, есть необходимость прислушаться к мнению других людей, которые имеют более ясное представление и могут посмотреть на происходящее со стороны. Это могут быть люди, старше по возрасту, это могут быть ваши партнеры. Именно от них идет очень хорошая и мощная поддержка. Вы смело можете рассчитывать на их ресурсы. Если у вас были какие-то болезни, на которые вы ну, просто не хотели обращать внимание, сейчас самое время обратить и очень даже пристально это внимание по работе готовьтесь к тому что если вас там если там что-то будет в вас их не устраивать в тех компаниях с которыми вы сотрудничаете или может быть с кем-то из сослуживцев вы не, давно не находили общий язык то вполне вероятно что с кем-то придется расстаться и это будет к лучшему для вас раки для вас будет активно ось Пятый и одиннадцатый дом. Это любовь, дружба, дети, хобби, коллективы. Взаимодействие по этим темам может претерпеть различные трансформации. Например, с кем-то можете расстаться из своих друзей. И при этом много лет вы могли считать человека очень близким другом. Но ситуация может поменять это отношение. На противоположное. А возможно, кто-то поймет, что его ребенок вырос и имеет право на свое мнение и на свою жизнь. Ваша поддержка и ваша награда именно в партнерстве. Даже если вы кого-то потеряете, вы обязательно ощутите присутствие рядом с собой человека, который может на много лет занять. Верное место рядом с вами. Львы. Для вас будет затронута максимально ось четвертого и десятого дома. Четвертый это дом семьи, недвижимости, десятый это карьера и дом главных и высших целей. Здесь могут произойти очень важные изменения. В семье могут быть конфликты. Эти конфликты, буквально как нарыв, могут быть вырваться наружу и придется что-то кардинально решать и, при, и принимать очень важные решения постарайтесь в этот период быть как можно более спокойными и сдержанными то на что вы можете опереться и куда вы можете направить свою энергию это ваша работа она вам доставит очень большое удовольствие а те материальные ресурсы, которые вы сможете заработать, они смогут отогреть сердце вашей второй половины. Те вложения, которые вы можете сделать в свой дом и свою семью, они могут помочь исправить или, или сгладить максимально любую конфликтную ситуацию. Здоровье также вас не подведет. Оно обещает быть крепким и надежным. Девы. Для вас будет затронута ось 3 и 9 домов. Это ось, связанная с короткими поездками, путешествиями. Это возможны конфликты с вашими близкими, родственниками. Это и соседи сюда входят, и двоюродные братья, сестры, дяди, тети. Также возможны поломки транспортных средств. Также неудачные поездки, переезды и путешествия. Ваша награда может ожидать вас в детях, в любви, в хобби, увлечениях. Потеряв что-то одно, вы обязательно тут же найдете это что-то другое, приятное для души, для сердца. Весы. У вас будет затронута ось второго и восьмого домов. Причем здесь именно вашей какие-то резкие действия могут привести к крупным материальным потерям ваших партнеров. Или же это будет связано с темой секса, а может быть наследство. Очень важно помнить, что даже если вы от чего-то ненужного избавитесь или оно уйдет само по этим темам, вы Тут же получите прибыль для своего дома, для своей семьи. События в стенах вашего дома вас обязательно порадуют. Скорпионы. Для вас складывается наибольшая агрессивная ситуация, когда вам будет очень тяжело сдерживать свои эмоциональные порывы относительно ваших партнеров вы больше не сможете терпеть то что вас давно не устраивало и будете поднимать любые неудовлетворенные темы наружу, на поверхность будете их выяснять поднять себе настроение и запастись положительной энергией помогут вам небольшие короткие поездки к вашим родственникам общение с ними Приятные встречи и развлечения. Общение с вашими соседями и просто людьми, которые будут где-то недалеко от вас, будет для вас очень приятным и радостным в это время. И даже можете рассчитывать на неожиданную поддержку с их стороны. А может быть, даже с кем-то и познакомитесь в поездке. Этот человек станет вам очень с такой значительной опорой на длительное время. То есть ваша радость в тех, кто рядом. Ну, окажется рядом в трудный момент. Стрельцы. У вас тема 12 и 6 дома. Поскольку активен именно 12 дом, а он связан со всем тайным, дальним, с иммиграцией, с изоляцией, то здесь Будет какая-то активность, которая непосредственно повлияет на ваше состояние здоровья, а возможно и на ваши взаимоотношения с сослуживцами на работе. Избегайте интриг и сплетен. Если же их не обойти, просто расслабьтесь. Знайте, что ваша награда в финансовом выражении вас в любом случае дождется. И вы будете приятно удивлены. Этому размеру радости. Козероги. Для вас будет активна тема, связанная с осью 11-й, 5-й Это друзья, коллективы, а также любовь. Интересно, что возможно какие-то неприятные события среди вашего дружеского окружения. Может быть в чем-то или в ком-то возникнет разочарование. Но тем не менее, вы тут же найдете свою радость в любви к вам могут неожиданно прийти люди на которых вы раньше не обращали внимание или человек на которого вы раньше не обращали внимание вы можете с ним сблизиться он как-то для вас знаете откроется с другой стороны и вы сможете увидеть в нем не просто человека Нечто большее для вас. При этом вы будете очень милы, очень харизматичны и привлекательны, поскольку Венера в вашем знаке, она будет делать вас очаровательными и харизматичными для окружающих. И вы обязательно с легкостью найдете признание в глазах других людей. Водолеи. Для вас будет актуальна тема 10-го, 4 дома. Поскольку основное скопление напряженных планет будет находиться в 10 доме, связанном с главными целями, с карьерой, то, возможно, здесь будет такое, знаете, главное поле, плацдарм неких действий, которые привнесут в вашу жизнь глобальные перемены. Может быть, это будет смена профессии, может быть, это будет переход из одной должности на другую. И, соответственно, это прямо повлияет и на ваш дом, на вашу семью, на ваше положение социальное. Ваша поддержка в тайных покровителях, они есть и они очень сильны. Обязательно найдется тот, кто скажет за вас словечко. Обязательно найдется тот, кто поможет вас продвинуть. И этот кто-то станет вашим ангелом-хранителем на долгие годы. Рыбы. Для вас актуальна ось 9-3 дом. Основное скопление напряжения будет в девятом доме. Это касается дальних поездок, путешествий, любых связей с иностранцами и также получения высшего образования и юридических дел. Здесь возможны какие-то очень сложные обстоятельства, неожиданные. К чему-то придется приспосабливаться, от чего-то придется отказаться. Ваша поддержка именно в коллективе, в вашем дружеском окружении. Именно там вы будете находить свою отдушину. Именно там вы найдете свою радость и сильнейшую поддержку. Еще у вас могут появиться очень много интересных друзей, которые будут новых друзей, которые окажутся рядом с вами также на долгое время. Ну что ж, таким был прогноз на коридор затмений. И напоследок хочется вам сказать, живите по совести, излучайте любовь, прощайте обиды, помогайте другим, и тогда никакие затмения вам не будут страшны. Удачи вам!